Мы всегда думаем о любви в терминах любви к кому-то другому. Мужчина думает, что любить нужно женщину, женщина думает, что любить нужно мужчину, мать думает, что любить нужно ребенка, ребенок думает, что любить нужно мать, друзья думают, что нужно любить друг друга. Но пока вы не любите себя, любить другого невозможно. Вы можете любить кого-то другого, только когда у вас внутри есть любовь. Вы можете поделиться только тем, что у вас есть. Но все человечество жило под гнетом ошибочной идеологии, и мы принимаем ее как должное, что себя мы уже любим, и теперь все дело в том, чтобы начать любить соседа. И это невозможно. Именно поэтому о любви так много говорится, но мир остается уродливым и полным ненависти, войн, насилия и гнева. Вот величайшее возможное прозрение. Вы не любите себя. В самом деле трудно любить себя, потому что нас учили осуждать себя, не любить. Нас учили, что мы грешники. Нас учили, что мы ничего не стоим. Из-за этого любить стало трудно. Как можно любить ничего не стоящего человека? Как можно любить человека, который уже осужден? Но это придет, если пришло то видение, что вы не любите себя, беспокоиться нечем. Одно окно уже открылось. Вы не останетесь в этой комнате надолго. Вы просто выпрыгните. Узнав бесконечное небо, вы не сможете оставаться в замкнутом и душном мирке. Вы из него освободитесь.